Спонсор этого видео – СМИ для инфобизнеса. Взрывная раскрутка в СМИ, как попасть на радио и телевидение, повысить лояльность своей аудитории и продавать себя в два раза дороже и быстрее конкурентов. Станьте экспертом номер один вашей мише. Вы востребованный, независимый и любимый публикой. Ссылка в описании. Начнем мы с интеллекта. Почерк человека, как я уже говорила, это главный показатель его развития, его умственных способностей, мышления, зрелости и так далее. Здесь далеко не весь список всего того, что мы вообще можем увидеть в почерке. Тоже недавно приходило письмо, а как вообще по почерку искать предназначение, а что там есть в Почерки. Там такой был бы развернутый ответ, что я не знаю, можно было бы провести трех, четырех, пятичасовой вебинар на эту тему. Наверное, долго, потому что вопрос из серии: что такое счастье, что такое мироздание он слишком широкий. То же самое почерки вы у меня уже изучая графологию, понимаете, насколько здесь много граней. Много разных сторон, с которых мы разглядываем почерк. Не только формы, здесь движение, здесь организация, здесь напряжение, скорость, много чего еще. Поэтому эти вещи действительно так длинный-длинный очень список. И на первых этапах, особенно в начальной школе, овладение техникой письменной речи, как я уже говорила, по-моему, я рассказывала. Рассказываю то, что владение техникой письменной речи, оно существенно отстает от устной. Если рассказываю, как плюсик. А ученые такие как гауб, такие, как выгодские, они утверждают вообще в целом, что письменная речь у ребенка отстает от устной чуть ли не на 7 лет. Представляете, 7 лет разницы между устной и письменной речью. Да, да. Отлично, поэтому нам не следует забывать, насколько важным является развитие самой письменной речи. Тем более, что с возрастом она начинает значительно опережать устную и оказывает существенное влияние уже на развитие последней. И структура ее значительно усложняется, увеличивается количество сложных конструкций. И по мере того, как человек узнает и доминирует во внешнем мире, он приобретает уже свою собственную индивидуальность и свой собственный почерк, свою модель письма. И после завершения стадии, назовем ее отрочество, я не очень люблю это слово, но я думаю, понятно, да, такой юношеской стадии, берут вверх штрихи, линии или личностные изменения почерка, которые проецируют степень зрелости. Или личностного развития и такие бессознательные признаки выражения отражающие личность которая пишет по Клагису: они называются управляющая индивидуальная картина это есть с точки зрения научной пропологии поэтому это управляющая индивидуальная картина в целом Развитие самого письма наша точка отсчета неизменно это стандарт школьных прописей У нас русского языка. Доктор Мария Роса Панадест-Феррер в своей работе «Справочники по графологии» она выявила следующие статьи, в которых видны этапы личностного развития. То есть в 7-8 лет у ребенка видны явные симптомы нарушения дисциплины и затруднения переломного для него автономного момента. То есть он только-только еще учится, грубо говоря, выучивает элементы букв как они правильно должны писаться, что буквы Б палочка идет в правую сторону, а не влевую и так далее. В 9-10 лет почерк становится более аутентичным и спонтанным. В 10-13 лет графическое проявление оно уже более персонализируется и предвещает собственные пертурбации периода полового созревания. В возрасте происходит уже различие в расположении, в строении, в экспансии и наклоне письма. И между 20 и 30 годами выходит на первый план психологическая зрелость и уверенность. И, подводя итоги, говорим а, с вами о том, что почерк является результатом двух психомоторных процессов. Первое – это движение, имитирующее произвольное сознательное. И второе – это движение непроизвольно меняющегося или бессознательного. Вообще классификации формы, субаспектов, формы почерка и двадцать испаноязычной графологии точно, но пять из них, которые мы сейчас пройдем, они связаны с выражением графа письменного уровня развития личности, вообще интеллекта. Вот так он в принципе выглядит. Табличка, можете себе ее перерисовать, можете отскриншотить, ничего сложного нету. И по почеркам, и по определению уровня интеллекта темами сложно. Итак, мы с вами идем от более мелкого развития умственного да, к наибольшему, наивысшему. От маленького к высокому. Да? То есть сначала у нас идет примитивный уровень IQ, потом идет банальный, потом идет средний, высокий и очень высокий. Здесь ничего сложного нет. Дальше покажу на почерках, как это все выглядит. И уровни развития интеллекта, они связаны с аспектом развития формы букв, почерка. То есть IQ, наш интеллект, наше мышление, он связан с особенностями написания этих форм букв. От нашего мышления, того, как мы воспринимаем мир, зависит и наше поведение. Наши поведенческие особенности. Чем самостоятельнее интеллект, тем свободнее человек. Скудная форма, тоже покажу, дальше будем проходить. Где слишком сильное упрощение уже до ущербности формы. Когда она уже не просто упрощена, но она уже становится ущербной. Это тоже показатель высокого интеллекта. Но здесь есть проблемы в плане адаптации, допустим, человека к социуму. Примитивный, банальный и средний уровни IQ они имеют также проблемы с адаптацией. То есть им сложнее оставаться самим собой. То есть наиболее продуктивные да, у нас остаются какие-то высокие между умственной деятельностью и адаптацией. Итак, поехали по самим уровням. Хотите узнать продолжение видео? Тогда ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить, и пишите в комментариях «хочу продолжение. Наберем 400 лайков и 3000 подписчиков, и я выложу продолжение. А также бонусом оставлю в описании чек -лист по определению IQ по почерку.